На чем можно заработать в самые нестабильные времена? Если тебе интересна тема пассивного заработка, то эта тема для тебя. Революционный проект «Аврора. Играй и зарабатывай». Направление «Play to Earn» сегодня одно из самых главных трендов. Проекты «Играй и зарабатывай» сегодня набирают обороты и занимают уже до 45% трафика всех децентрализованных приложений. Проект «Аврора» подойдет совершенно всем – всего 10 минут, и ты начинаешь зарабатывать. В проекте «Аврора» вы можете купить свой NFT-генератор, который будет приносить вам постоянную прибыль от 20% в месяц и выше. NFT-генераторы — это настоящие невзаимозаменяемые токены. Токены AVR, которые они генерируют, — это также настоящие токены в сети Binance Smart Chain. Binance Smart Chain — записанные в блокчейне, все честно и прозрачно. Все, что от вас требуется, это просто раз в два дня заходить в приложение Аврора и выполнять простые игровые механики, например, заправлять NFT-генератор газом. Также вы можете прокачивать генератор на следующий уровень, чтобы он приносил вам еще больше прибыли. Кроме того, вы можете зарабатывать, приглашая в проект друзей. Доходность в проекте Аврора начисляется ежесекундно. При этом вывести средства вы можете как на кошелек MetaMask, так и при желании на карту Альфа-банк с выплатой налогов через биржу RuPay. С правовой точки зрения проект полностью прозрачен. На средства, вырученные от продажи NFT-генераторов, компания Аврора приобретает оборудование для майнинга биткоина. Инвестируй сегодня, чтобы в будущем получить биткоин. Проект Аврора строится по структуре DAO. Каждый владелец NFT-генератора принимает непосредственное участие в развитии проекта, может выдвигать любые предложения и принимать участие в голосованиях. Нововведения в проекте проходят через голосование участников. Глобальные планы проекта «Аврора» — построить одну из крупнейших майнинг-ферм, а также разработать свою собственную метавселенную, в которой будут участвовать пользователи со всего мира.